Плохо железка исполняет. Хорошая координация. Вы похвалили робота? удивлен. А это, это потому, что? что он не лезет ко мне со своими советами. Вот это молодец! Как крутит! Ты посмотри! Сначала робот жонглирует, а потом жену тебя уведет, Петрович.